друзья всем привет сегодня ко мне придут мои друзья и мой праздничный ужин для них будет просто потрясающим но при этом довольно простой я знаю что все мы любим курицу но я приготовлю сегодня особым рецептом ну и что пройдем быстренько по ингредиентам консервированный нут порядка 400 граммов сливочное масло 200 граммов тимя пару веточек острый перец чили один лайм или же лимон и одна головка чеснока и наш главный гость огромный морщик то есть курица а почему же она желтая да потому что она выращена на кукурузе а когда ты едешь кукурузу ты автоматически становишься желтым для начала мы возьмем курицу и приправим ее хорошенько изнутри Далее, что мы делаем? Берем нут, пробуем. М -м, вкусно, но мы сделаем ее вкуснее. Добавим сюда соль и перца. Добавим к нуту чили, срезаем верхушку. Добавляем чили к а потом мы протрем цедру лайма. Я люблю просто цедру. Добавим сюда оливковое масло, примерно 2 столовые ложки. И сюда же в начинку добавляем тимьян. Если добавим тимьян в начинку, то она станет более ароматнее. Все хорошенько перемешиваем и наша начинка готова. Теперь сделаем душистое масло, чтобы смазать курицу. Берем мягкое сливочное масло комнатной температуры. Измельчаем сюда же тимьян. Вместо тимьяна можете добавить любые травы. К примеру, эстрагон, это же тархун, гинзу, любые-другие травы. Хорошенько измельчаем. И добавляем тиммяк в масло. Хорошенько размешиваем. Берем перчатку. А теперь аккуратно просунем сюда пальцы и затолкаем масло под кожу. Масло стечет вниз, и грудка у нас получится сочной. А теперь сюда мы положим начинку. Утрамбовываем. А затем сюда же добавим наш лай. Далее берем чеснок, режем пополам. Кладем чеснок на противень. Кладем курицу на чеснок. Хорошенько посолим, поперчим. Кожа должна стать вкусной и хрустящей. полил немного оливковым маслом. Так у нас сливочное масло не сгорит. И кладем в заранее разогретую духовку при 200 градусах, час или полтора часа проверяйте итак курица в духовке теперь займемся свежим салатом для начала возьмем бижонскую горчицу одну столовую ложку столько же меда немного выдержанного бальзамика столовая ложка Добавим оливковое масло порядка 5-6 столовых ложек. Все хорошенько перемещаем венчиком. Соус винегрет можно сделать более жидким и легким, добавить в него немного воды. Теперь половинка лаймового или лимонного сока выжимаем. Хорошенько перемешиваем. Пробуем. Соус наш готов. Теперь берем обычный салат. А теперь берем листья салата и выкладываем их на дно. Добавим сюда немного шпината. В середине выкладываем. Вот так. Получился как цветок. Теперь порежем авокадо. Смотрим, что же у нас внутри. Оп. Идеально. И с помощью ложки вынимаем авокадо. Теперь порежем кубиком. Выкладываем нашу авокадо на салат. Теперь поймем наш салат с заправкой. Вот смотрите, какая прелесть. Так, теперь достаем курицу. Только посмотрите, какая красота. Всыпаем внутрь из курицы. Посмотрите, как это чудесно. Лимон, который мы запекали внутри курицы, мы пропустим ее через сето. Затем я выдавлю этот чеснок. Посмотрите, какое чудесное чесночное пюре. А теперь добавим пару ложек соуса винегрет. Я гарантирую вам, дамы и господа, что это самый лучший, самый вкусный, самый ароматный нут когда-либо вы пробовали. Теперь немного соли. Поливаем оливковым маслом первого отжима прям чуточку. А теперь мы потолчу ее вилкой. А так как нут горячий, пюре впитает в себя прекрасный лимонный чесночный вкус и аромат. Великолепно. Все у нас готово. Теперь нам нужно просто сервировать. Вот и все, дамы и господа. Наш прекрасный ужин готов. Ваши друзья, ваши близкие, все будут довольны. А если вам понравился этот рецепт, поддержите мой канал, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии. И приятного аппетита. До новых встреч.